всех предлагаю сегодня вам практику для меркурия мы с вами изучаем вместе очень интересные вещи надеюсь что вам нравится что вы в потоке что у вас есть азарт попробуйте любому из людей которым вы доверяете и о которых вы думаете что наши знания с вами тоже могут быть для них привлекательны или полезны, расскажите им, чем вы занимаетесь, чему вы сейчас учитесь, максимально доступным языком для новичка. Хорошо проверять себя следующим образом. Если дети поняли то, что мы рассказываем, значит, мы рассказываем очень хорошо. Поделитесь в чате, что получилось. Спасибо!